Привет, я Алексей Сашняков из компании Latitude. В этом видео я расскажу про древесно-полимерный композит. ДПК – это современная замена дерева для наружной отделки и строительства. Он состоит из древесной муки и доли пластика. Это безопасный экологичный материал для дома. Из ДПК выпускают различные конструктивные элементы. В основном это доски. террасные доска. Заборная доска. Универсальная доска. Доски бывают разного цвета и размеров. В основном это оттенки коричневого, черного и соломенного. Хотя производитель может выпустить под заказ совершенно разные цвета. Красный, желтый, синий, зеленый и так далее. Доски отличаются поверхностью. Это вельвет или гребенка. Различной частоты. частая или редкая. Также есть теснение под деревом. Есть глубокая текстура дерева, так называемый имбосинг. Доски бывают пустотелые и полнотелые. По назначению прочности они бывают общего назначения для дома с небольшой проходимостью или коммерческого, профессионального использования для мест с повышенной проходимостью это доски повышенной прочности для тротуаров, кафе, ресторанов также из ДПК делаю столбы перила и балясины для сборки различных ограждений ступени полнотелые и пустотелые фасадные панели, сайды, вентилируемый фасад и различные уголки, рейки и доборные элементы. У ДПК много преимуществ перед деревом. Прежде всего, он не требует ухода и периодической окраски и пропитки. ДПК имеет устойчивый цвет и форму и не горит. Это очень важные преимущества, о которых многие не задумываются, выбирая дерево для уличного использования. ДПК после установки не требует вложений. Что можно сделать из древесно-полимерного композита? Террасу, веранду, крыльцо, входную группу с лестницей и ступенями. Ограждение, заборы, заполнение ворот различных конфигураций. Возможно обшить фасад, соколь или сделать вставки на фасаде, зонирование однако сам ДПК это отделочный декоративный материал он не выполняет несущую функцию поэтому для монтажа нужно основание или каркас лагерь для бетона и металлокаркас приходите в наш офис на спутнике возле автосалона Рено чтобы посмотреть в живую террасу, лестницу, ограждения а также много образцов различных производителей примеры наших работ вы можете увидеть в наших группах ВКонтакте Фейсбуке в отдельном видео вступайте и подписывайтесь на наш канал в YouTube, чтобы узнавать о новинках. Увидимся!